всем привет вы на канале как заработать в интернете сегодня у меня на обзоре новый проект здесь мы инвестируем деньги и через 24 часа мы сразу же можем все деньги отсюда вывести также здесь есть бонус ежедневно будем посещать данный сайт и нам здесь будут давать бонусные деньги. вот три дня посетили 0 4 цента 7 дней посетили 0 6 центов 15 дней посетили, 1 доллар, ну и так далее. Чтобы здесь зарабатывать, здесь есть партнерская программа, она на 3 уровня. Первый уровень 10%, второй уровень 5% и третий уровень 2%. И здесь будет ваша партнерская ссылка. Копируете ее, раздаете друзьям партнерам и будете зарабатывать за счет партнерской программы. Кому это все интересно, давайте приступим к регистрации. Переходим по ссылке в описании, попадаем на вот такую вот страничку. В первом поле прописываем электронную почту, второе поле пароль, третье поле подтверждаем пароль и нажимаем зарегистрироваться. Далее, чтобы здесь сделать депозит, нам нужно определиться с инвестиционными планами. Нажимаем здесь вот инвест. И здесь мы видим, на один день мы можем здесь инвестировать. Минимальная инвестиция 10 долларов, максимальная под И вот если мы нажмем инвестировать, то с 10 долларов через 24 часа мы снимем 10 долларов 45 центов. Если мы инвестируем вот на 3 дня 20 долларов, то мы здесь получим через 3 дня 23 доллара 12 центов центов и вот э, самый такой оптимальный на 7 дней минимальная инвестиция здесь 50 долларов если мы инвестируем 50 долларов то через 7 дней мы сможем отсюда вывести 74 с половиной доллара ну и так э, далее вот есть на 30 дней на 60 на 90 и на 180 дней ну я рассматриваю первые три плана сейчас я проинвестирую на один день и завтра мы проверим данный сайт на платежеспособность чтобы здесь инвестировать перехожу в свой аккаунт и здесь нажимаю кнопочку ресурс и на этот адрес кошелька мне нужно перевести ту сумму которую я хочу инвестировать в моем случае это будет 10 долларов вставляем здесь кошелек прописываю 10 долларов нажимаю send продолжить идом. Итак, наша транзакция в обработке. Далее, чтобы выводить с данного сайта прибыль, нам нужно здесь придумать пароль для вывода денег. Нажимаем кнопочку Withdraw и здесь нажимаем кнопочку Setting. И сюда нам нужно придумать пароль для вывода денег и нажать Сохранить. Итак, мы придумали здесь пароль и нажимаем кнопочку сохранить. Так, все успешно, пароль мы сохранили. Смотрите, чтобы здесь прописать пароль для вывода денег, вам нужно здесь прописать 6 цифр. Какие угодно, ну только цифры. Прописываете в первое поле цифры, во второе поле и нажимаете сохранить не буквы а цифры 6 цифр это будет ваш пароль для вывода денег видим у меня депозит 10 долларов и я здесь могу инвестировать нажимаю здесь инвест выбираю первый тарифный план здесь минимальная инвестиция 10 долларов нажимаю здесь инвестировать здесь у нас прописана вся информация здесь есть служба поддержки телеграм канал вот мои 10 долларов через сутки ровно через 24 часа я здесь получу 10.45 и нажимаю здесь инвестировать итак моя инвестиция успешно создана видим на один день и через день я продолжу данный видео обзор итак я продолжаю данное видео видим день прошел мой депозит отработал написано дом иду на главную страницу Видим на балансе 10.55. Также я здесь получил бонус за то, что я ежедневно посещаю. Каждый день будем заходить сюда и нам будут давать вот такие бонусы. Итак, иду на главную. Нажимаю кнопочку «Вывести деньги» на балансе 10.45. Чтобы вывести, нужно прописать свой кошелек для вывода денег. Нажимаем вот там, где «Please Sellest Wallet». На плюсик нажимаем и сюда добавляем кошелек для вывода денег. Здесь ставлю галочку «Сохранить мой кошелек» и нажимаю кнопочку «Save» сверху, с правой стороны. Итак, кошелечек я сохранил, возвращаюсь теперь назад. Прописываем здесь сумму 10.45, пароль для вывода денег и нажимаю кнопочку «Submit». Выбираю здесь «Кошелек». ТРЦ-20, который я только что прописал. И нажимаю здесь кнопочку Submit. Итак, выплата успешна. Сейчас подождем, пока обработается моя транзакция. Вот здесь можно все посмотреть. Мои инвестиции. Итак, открываю свой кошелек. Выплата еще не пришла. Сейчас я немножко подожду, пока обработают мою транзакцию. Итак, выплата мне пришла. Видим на балансе вот 10.45 плюс 10.45. И я сейчас буду делать здесь новый депозит. Нажимаю здесь «Research». Копирую данный адрес. Иду в свой кошелек. Нажимаю здесь «Send». Вставляем адрес. Нажимаю здесь Next. Будем делать на 20 долларов. Нажимаю здесь Send. Подтвердить. Итак, все успешно. Сейчас подожду пока баланс мой пополнится. И сделаю здесь инвестицию на 20 долларов на три дня. Будем покупать. Вот здесь есть на 3 дня 20 долларов. Сейчас нужно дождаться пока придет мне выплата. Вот баланс увеличился 20 долларов. Нажимаю здесь инвест. Выбираю тариф на 3 дня. Инвест. Вот 3 дня и через 3 дня я смогу туда вывести 23 доллара 12 центов. И нажимаем здесь инвестировать.